В данном уроке мы коснемся такой важной темы, как бинарные опционы. Важной темы не в том в плане, что вам нужно научиться на них работать, а в том плане, что, во-первых, вся реклама, все, что вы в большинстве случаев найдете в наших поисковиках, увидите там баннеры, это все рекламируются бинарные опционы. Что такое бинарные опционы? Чем они отличаются? Вообще для всех опционы, если произносишь такое слово опционы, все подразумевают, конечно, это бинарные опционы. Почему они называют бинарные? Ну, потому что у них два варианта. Либо да, либо нет. Либо вы заработали, либо вы все потеряли. То есть вот такой простой подход, который не может привести у вас к успеху. Во-первых, все это в основном не имеющие правовой базы. Потому что все эти компании, которые предлагают вам работать с бинарными опционами, как правило, это форексные компании, они все зарегистрированы в офшорах. То есть доказать или вернуть какие-то деньги здесь вам вряд ли удастся. Даже если вам просто ваши деньги будут у вас фактически заморожены, вы не сможете их вывести. Есть бинарные опционы, которые торгуются на Чикагской бирже. Но все, что вы встретите у нас в стране, все форекс конторы, которые вам предложат поработать с бинарными опционами, они никакого отношения к ним не имеют. Фактически это аналог казино, который предлагает вам потерять свои деньги. То есть работая с бинарными опционами долго и продолжительно, это гарантированный, гарантированно терпеть убыток. Ну представьте, что вот есть два варианта у вас, либо заработать 100 рублей либо потерять 100 рублей. Тут вероятность 100 процентов. То есть вы угадываете 100 рублей, забираете. Второй вариант не угадывать, 100 рублей теряете. В бинарных опционах вот грубо схема построена так: если вы не угадали, вы теряете 100 рублей, а если вы угадали, вы зарабатываете 60 или 70 процентов. То есть теряете больше, а зарабатываете меньше. А вероятность к примеру, заработать или потерять одинаковое. Вот так построены бинарные опционы. И естественно, чем дольше вы на них работаете, чем больше на них торгуете, тем меньше шансов у вас постоянно зарабатывать. Я не говорю, что вы не сможете заработать один раз. Вот этим все покупаются. Случайно угадал, заработал и решил, что он гуру и может всегда зарабатывать. А построено так. Вероятность, скажем, проигрыши и выигрыша одинаковая. Но теряете вы сто процентов а зарабатываете 60 или 70 так работают опционы и конечно шансов у вас нет при долгосрочной работе тут опционы бывают минутные там дневные какие угольные угодно хотя реальные продолжительно реальных опционов это минимум одна неделя вы можете только покупать эти опционы и у вас нет возможности самое главное выйти из сделки если на реальных опционах на российской бирже у вас есть возможность что-то своей с позицией сделать, если у вас рынок пошел против вас, то здесь у вас никаких шансов нет. Рынок пошел против вас и вы потерпите убыток гарантированно. Потому что на реальном рынке вы можете скорректировать свою позицию и даже сделать так, что убыток, временный убыток можно, изменив позицию, придет к тому, что вы в конечном итоге заработаете на этой сделке то здесь у вас никаких шансов нет, никаких возможностей управлять позицией нет. Здесь сделано все максимально для того, чтобы у вас было меньше шансов заработать. Потому что на бинарных опционах брокеры зарабатывают на вас деньги. Если вы теряете, зарабатывает брокер. Никакого реального выхода на биржу нет. Брокер вкладывает фактически свои деньги, чтобы И он играет с вами. Играя с брокером, вы его пытаетесь обыграть, при этом шансы не одно... неравнозначны. Вероятность выигрыша брокера больше. И вот на этом, собственно, все и построена работа с бинарным опционом. Плюс еще вам, скорее всего, предложат бесплатные советы, которые приведут к тому, что у вас еще, вам еще сложнее будет заработать. Например, открыть обратную сделку. Например, роллироваться. Ну, фактически не роллироваться, а здесь купить другой опцион. То есть, якобы, вы делаете похожие вещи, которые мы можем сделать на реальном опционном рынке. Но все это построено так, что ведет к тому, что вы вкладываете как можно больше денег. При этом каждое ваше вложение, скажем, не уменьшает риск, а только увеличивает. И чем больше вы денег вложили, тем меньше шансов у вас получить. То есть каждое новое дополнительное вложение, или которое якобы изменение вашей позиции, не приводит к улучшению позиции, а приводит к тому, что вы открываете новую позицию, и точно такую же, по такой же схеме, новые позиции у вас тоже всегда в пользу брокера. Потерять вы можете процентов, а заработать 60% или 70%. Поэтому, если вы хотите на опционах научиться работать и хотите на опционах зарабатывать, то бинарные опционы должна быть тема для вас закрытая. Потому что там шансов у вас. Потому что шансов на бинарных опционах в долгосрочной перспективе. То, к чему мы стремимся, постоянно зарабатывать у вас не будет. И какие бы вы отличные условия ни предлагали вам брокера, все равно есть где-то подвох, который приводит к тому, что брокер всегда оказывается в лучшем положении, чем вы. И там не работает никакая математика. Там изначально вам предлагается войти в такую сделку, в которой вероятность, что вы проиграете больше, чем выиграете. Вот и все. Надеюсь, моя мысль до вас дошла. А теперь давайте подведем итоги первой части опционного курса. Тороки, которые вошли в бесплатную часть опционного курса и которую вы можете увидеть в свободном доступе. Что мы изучили? Мы поняли, что такое опцион, ввели их определение, поняли, от чего опционы зависят, как их определяется цена опционов, познакомились с понятием таким, как греки, Узнали, что такое волатильность, и уже настроили рабочее место для терминал Quick, чтобы, чтобы начать работать вплотную с опционами. Что нам остается? Ну, теперь остается самое интересное, ради чего, собственно, мы изучали вот эти базовые основы опционов. Что будет во второй части опционного курса? Вторая часть посвящена уже непосредственно торговле при помощи опционов и опционных стратегий. Там будут даны готовые стратегии на опционах, будет рассказано как их строить, когда строить, самое главное когда выгоднее и на каких страйках удобнее построить и выгоднее построить ту или иную комбинацию, когда можно применять, когда нельзя применять, оценка риска, то есть те понятия и то без чего собственно и невозможно работать с опционами. Мы подошли, как скажем, к такому переломному рубежу, когда вы должны сделать для себя вывод. Вас, если всерьез интересуются опционы, то, конечно, вам стоит приобрести вторую часть курса, познакомиться уже конкретно со стратегиями и начать их применять и начать их использовать в своей торговле, чтобы на этом зарабатывать. Если опционы вас не заинтересовали и вас все устраивает, тогда на этом мы с вами прощаемся. Я благодарю всех. Кто прослушал первую часть нашего опционного курса надеюсь что данный курс был для вас полезен и до встречи в биржевом стакане спасибо за внимание